Очередной привет, аудитория. Так, очередной бой UFC 270, Нган-Уган. Саид Нурмагомедов -Нур против Коди Стаммана. Смотрел, смотрел я и мельком увидел коэффициент на Коде Стаммана победу 3.0. А победа решением Коди Стаммана 4.0. Победа Нурмагомедова 1.3. Коэффициенты вроде неплохие на Кодистамана решили. решил я... Чуть-чуть проанализировать этот бой. Непредсказуемый довольно-таки ударник Саид Нурмагомедов а, а, И борьба у него неплохая. А, короче, разносторонний боец, универсальный. Ну, Коди Стамман тоже такой же универсальный боец. Он базовый борец, а, боксер. Да, на первый взгляд кажется, что Саид Нормагомедов должен тут выигрывать. Потому что антропометрия у Коди Стаммана желает а, быть лучшей. Там в размах рук вроде на 15 сантиметров у Саида Нурмагомедова больше. Вот. Но я думаю, что Кодистам не дурак. И будет... Ну, он довольно-таки такой сбитый, резкий. И будет однозначно сокращать дистанцию. И будет что-то пробовать делать на ближних поступах. А позиция у Кодистам тоже гораздо посерьезнее, чем у Саида Нурмагомедова. Плюс у Саида Нурмагомедова простой полтора года. Что у него там, как у него будет, непонятно. Саид Нурмагомедов проиграл... Свой предыдущий бой бразильцы тоже не помню, как его э, зовут, но. Бразилец тоже проигрывал в, в антропометрии Нурмагомедова, но тем не менее он выиграл бой. Ну, смысла брать Саида Нурмагомедова с коэффициентом и 1.3 вообще никакого нету. Ну а взять на какую-то небольшую сумму э, Коди Стаммена с, с победой решением Судей с коэффициентом 4.0 Бля, почему бы и нет? вполне вероятно, что может и он и выше в рейтинге, и оппозиция у него получше была, ну, и борьба у него неплохая, и ударка тоже, и скачать дистанцию. Может, почему бы не попробовать какую-то маленькую сумму выделить, x4 сделать, ну не сделать и хрен с ним. Вот. Ну, на, на Саиду Нарумагомедову ставить с коэффициентом 1.3 какую-нибудь десятку, блин, потому что ну тысячу ставить, какой смысл? Десятку, десят, десят, десят, десят, пятерку, и Саид Нарумагомедов вдруг проиграет, и все, пока лавандосики. А так, какой-нибудь 500 рублей на а, Коде Стамана. Поэтому моя ставка Коде Стаман победа решение решением с коэффициентом 4.0. Вы же можете ставить свои э -э комментарии к этому прогнозу. И подписаться на канал, поставить лайки, дизлайки. Все, ребята, давайте до следующего.